всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео я хотел бы э, поделиться таким советом как в лоджике можно прослушивать сэмплы, которые вы планируете использовать сразу же с эффектами. То есть бывает такое, что вы ищете какой-то определенный луп или сэмпл и уже заранее знаете, что вы хотите а, его использовать с каким-то, например, делейем или ревером или с каким-то там дисторшеном, например. Ну, то есть с любым абсолютно эффектом, а, но заранее вы не можете понять, подойдет ли этот сэмпл или не подойдет. То есть вам нужно перетаскивать все это в окно жировки сразу вешать плагины потом понимать что это не подходит удалять искать новый sample перетаскивать слушать и так далее то есть это конечно же очень неудобно ну то есть занимает много времени и ну скажем так не так быстро и отзывчиво такой метод но есть такой интересный э, скажем так лайфхак как это можно сделать вы наверняка знаете что в браузере встроенном здесь можно прослушивать лупы то есть у меня здесь уже открыта папка с моими лупами и вот я нашел бонги и я хочу чтобы в этом фрагменте у меня звучали вместе с барабанами бонги То есть когда я выбираю этот луп а, у, и у меня воспроизводится проект мне мой браузер в лоджике автоматически воспроизводит его в темпе проекта а, ну я сразу же слышу да как эти бонги играют вместе с моим проектом хотя их еще нету в самом окне аранжировки а, но например я хочу чтобы эти бонги звучали не вот так а с каким-нибудь эффектом и как мне заранее понять подходит ли вот этот конкретный луп под тот эффект, который я, скажем так, слышу себя в голове. Это очень просто сделать. Для этого мы открываем микшер и здесь в микшере выбираем закладку All и у нас появляется такой трек, который называется Preview. Он по умолчанию не виден, то есть он в обычном режиме микшера нигде не фигурирует. Но в закладке All он есть. То есть это и есть тот самый трек, через который мы слышим все превью э, в нашем проекте. То есть вы видите, я здесь пробираю громкость, и она же пробирается здесь. То есть, это, по сути, и есть тот самый фейдер и тот самый канал, через который воспроизводится все, что мы слушаем здесь, в браузере. А... Ну вот, например, это видно. Таким образом, я могу использовать этот канал для той самой обработки. То есть я могу, например, поставить сюда какой-нибудь эквалайзер, который будет мне обрезать, например, частоты. Также я могу поставить э, посыл сразу, например, на какой-нибудь ревербератор. И создать такой вот делай эффект таким образом я уже сразу могу слушать сэмплы с теми эффектами которые я хочу слышать на этом треке в э, своей композиции Сейчас без обработки звучит и с обработкой. То есть таким образом вы можете заранее слушать э, нужный вам сэмпл уже с какой-то определенной обработкой, потом в эту обработку можете скопировать на э, импортируемый трек. То есть если я перетащу сюда луп. Примеру, я могу просто с дорожки превью перевести все эти данные плагины просто скопировав их в микшере и также сделав посыл то есть но ну, я думаю что это понятно очень удобная функция ну конечно же, не забывайте потом очищать этот трек превью чтобы потом в дальнейшем вы могли слушать сэмплы без обработки то есть это работает в таком временном режиме пока вы ищете конкретный звук и хотите сразу его в реальном времени послушать с какой-то обработкой а, поэтому не забывайте потом очищать естественно от обработки при трек потому что он все-таки должен быть а, скажем так в исходном своем виде чтобы в дальнейшем его использовать а, максимально комфортно а, ну что, в этом видео все, если у вас будут какие-то еще вопросы, обязательно пишите в комментариях, обязательно все разберем, я на все обязательно отвечу. С вами был Дмитрий Русул, всем успехов в творчестве, всем пока!